Ребят, всех рад приветствовать на канале. Мы сегодня опять поговорим о проекте UCoin. Напоминаю, каждому, кто здесь зарегистрировался, начисляется бонус в размере 50 долларов. За этот бонус вы можете покупать себе доли, так называемые. Значит, мы получаем бонус, нажимаем здесь вложить. Выбираем вложить долю, выбираем выбрать. Далее ваш счет бонусный будет здесь 50 долларов. Нажимаем выбрать и ваша доля уже будет приобретена ежедневно вкладке ваши вклады вам нужно будет нажимать здесь кнопку продолжить значит вот так это все будет выглядеть вы нажимаете здесь не продолжу а продлить значит ваши вклады далее нажимаете продлить после чего у вас опять на 24 часа вот будет активно купленная ваша доля и вы будете получать с нее дивиденды значит далее друзья что нужно сделать чтобы не нужно было входить раз в сутки здесь нажимать продлить значит вам нужно вложить сюда 1 доллар нажимаем здесь вложить сначала вы сделаете депозит нажав на пополнить выберите платежную систему инвестируйте сюда 1 доллар далее нажимаете вложить выбирайте здесь вложить в облако и инвестируйте 1 доллар после чего вам же будет автоматически начисляться на вот этот баланс деньги с вашей долей вам не нужно будет нажимать постоянно продлить вот в этой вкладке значит по балансам друзья значит это ваш первый баланс депозитный баланс если вы сделаете депозит у вас здесь будут ваши деньги например один доллар который вы сделаете который вы себя введете он будет вот здесь Далее, баланс бонусный, 50 долларов, которые вы получите за регистрацию, они будут у вас здесь, также во вкладке «Бонусы». За выполнение заданий на ВКонтакте, Facebook, Gmail, также YouTube, за выполнение этих заданий вам будет начисляться все на вот этот баланс. И если на этом балансе будет минимум 50 долларов, вы сможете опять же их вложить в покупку долей. От 50 долларов здесь, как видите, до 1000 покупка долей. Значит, далее третий баланс – это счет для вывода. Первый баланс – основной счет, на который поступает прибыль от добычи криптовалюты. Если вы сделали депозит и вам начисляется с этого депозита, не с бонусного, а именно вы с внешнего кошелька сделали депозит и вложили в доли, получаете прибыль, то вам будет эта прибыль... Аккумулироваться, если можно так сказать, начисляться на вот этот первый счет. И здесь вывод, друзья, от 10 центов. Также, если ваш реферал первого или второго уровня сделал депозит, ваши реферальные будут начисляться на первый баланс. И здесь от 10 центов вы сможете выводить. Далее, по бонусам, с ваших бонусных покупок долей. Вам будет начисляться прибыль на вот этот баланс. Также прибыль ваших рефералов от бонусов будет приходить на вот этот баланс. Бонусный баланс. Вот здесь будет 50 баксов. Можно инвестировать в долю и получать прибыль на вот этот нижний баланс. Здесь, друзья, на нижнем балансе для вывода. Это накопительный счет, аккумуляция прибыли от вкладов из бонусных средств. Здесь вывод от 10 баксов. Из всех ваших бонусов, бонусы ваших рефералов, здесь наберется 10 баксов и мы можем выводить. Первый баланс от 10 центов. Это для тех, кто сделал депозит. Здесь для них, конечно же, выгоднее э, предложение. Напомню, что мы можем вверху здесь взять реферальную ссылку. В вкладке «Партнерская программа» можем видеть всех своих рефералов, статистику рефералов. Как видите, у меня уже 100 человек я пригласил, но... Приглашать такие проекты довольно просто, поскольку бонус 50 баксов, все на него летят. Ну, попробуем вывести, соответственно, у меня есть 12 центов. Мы будем проверять проект на платежеспособность. Я никаких депозитов сюда не делал, только приглашал. Поэтому попробуем вывести без вложений. Как уже говорилось в моем первом видео, ссылка оставлю в описании на первое видео по u Я здесь буду зарабатывать без вложений. Выбираю платежную систему, это будет, perfect, это будет pair. Значит, вставляю свой номер кошелька и ввожу 12 центов, и только 10, 12 не дает, но ну, будет 10, так 10, тут главная сама суть. Заявка на вывод сформирована, закрываю вкладку, у меня на счет левых 2 цента, и, значит смотрим историю, вот мой вывод, заявка на вывод цвет в обработке. Нажимаю я на паузу и продолжу после того, как деньги уже поступят не на баланс пайра. Я думаю, с балансами здесь все понятно. Далее, с кладами, что делать для того, чтобы не нужно было ежесуточно заходить и продолжать свой Вклад вот этот на бонусные 50 баксов мы покупаем облако за 1 доллар. Напомню еще раз. Но ну, а теперь нажимаю на историю. Здесь мы видим все в обработке. Продолжим после начисления средств на кошелек Pair. Ну что ж, друзья, прошло 2 часа и здесь у меня, как видим, изменился статус мои операции, а точнее заявки на вывод средств. И э, сейчас мы видим, что она выполнена. И инвойс дата транзакции, invoice 229-288 владел я 10 центов. Пришло, пришло мне моих 10 центов, но пришло в рублях 650 рублей. Как мы видим, инвойс номер 229-288. То есть, это проект U-Coin, и он платит. Как мы видим, постоянно и Идет у меня начисление с моих э, рефералов, поскольку здесь двухуровневая партнерская программа. Можете очень неплохо заработать на партнерке, даже не делать никаких вложений. И даже если ваши рефералы не будут делать никаких вложений, вы сможете вывести. Э, так что, друзья... Думаю, есть смысл как минимум зарегистрироваться, получить своих 50 баксов бонуса и попробовать поиграть здесь на вложить. Если есть какая-то минимальная сумма на депозит, то делать депозит, но чем быстрее. В первых пять дней проекта есть смысл думаю, здесь сделать свой депозит, плюс, конечно же, приглашать. Также можете просто потратить деньги на рекламу. Все проекты рекламные есть у меня под видео. Прорекламирую данный сайт, заработать огромные сделать огромную структуру э, и зарабатывать на рефералке получать бонусные средства докупать еще долей также получать средства на счет для вывода до собирать 10 баксов э, вывести также если будет пополнение ваших рефералов можете уже вводить от 10 центов как сделал это только что я так что проект you coin платит платит даже без вложений и есть возможность заработать. Присоединяемся к данному сайту, кому интересно. Кому было полезно данное видео, обязательно ставим лайк под видео. И подписываемся на канал, друзья, поскольку у нас впереди очень много крутых проектов с вложениями, без вложений. Мы будем, будем зарабатывать в интернете. Всем пока.